друзья привет вы на канале самовар и сегодня в своем видео я расскажу вам о проблеме которая существует в windows 11 допустим если у вас не открываются фотографии что необходимо сделать нажимаем правой кнопкой мыши на пуск выбираем параметры далее переходим в приложение приложение и возможности Пролистываем в самый низ. У нас есть вкладочка «Фотографии Microsoft». Нажимаем вот три точечки, дополнительные параметры. Далее мы листаем опять вниз, и у нас здесь есть вкладочка «Сбросить». Вот она, сброс. Нажимаем «Сброс». Удалить данное приложение на устройство, параметры, регистрационные данные. Все, он его откатывает по умолчанию. Даже здесь написано, если приложение по-прежнему работает неправильно, сбросьте его. Данные приложения будут удалены. И, соответственно, он выйдет на заводские настройки. Все, сброс завершился. Закрываем. И фотография у нас с вами открывается. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. До скорой встречи!